Сэм, надо как-то перебраться через дамбу. По этим стенам хрен залезешь. Отсюда только один путь вниз, как всегда. Там должен быть проход. Если есть, найдем. Если нет, все кончится очень быстро. Hi В этом городе будет тесновато. Шатал козел сразу. Расплюнули В очередь, сукины дети! Крава Турборанец должен работать даже мокро. Вместе.